Здравствуйте. Брокер Вером Опшн презентовал новый продукт контракта на разницу цен CFD. Это составной финансовый продукт, включающий в себя контракты CFD и барьерный опцион. Рассмотрим основные принципы работы с этим продуктом. Для работы на платформе брокера проходим процедуру регистрации. После чего заходим в личный кабинет и переходим в торговую платформу VeraFolio. В верхнем меню платформы выбираем пункт CFD. В следующей строке вы можете выбрать типы активов. Доступны акции индексы и сырьевые товары. Выпадающее меню ниже ⁇ Актив ⁇ вы можете выбрать конкретный финансовый инструмент. Поле leverage выбираем размер кредитного ключа. Поле стоп-лосс инвестиции выбираем сумму контракта. Регулируем ее с помощью кнопок плюс и минус. Минимальная сделка 50 долларов, максимальная 1000 долларов. Поле take-profit выбираем сумму возможных прибылей. Регулируем ее кнопками плюс и минус. Минимальная прибыль 50%, максимальная 500%. Чем больше процент прибыли, тем большего уровня барьера необходимо будет достичь активу. Соответственно с прибылью увеличиваются и риски. Так как вероятность, что актив достигнет барьера на 500% прибыли, естественно меньше вероятность достижения барьера с 50% прибыли. Кнопки Up или Down определяем направление сделки вверх или вниз. В появившемся окне вы можете увидеть все параметры сделки: дата и время экспирации, актив, барьер которого необходимо достичь, направление сделки текущей текущая цена актива, размер инвестиций и потенциально возможный прибыль. Подтвердим открытие сделки нажатием кнопки Yes. появившемся внизу поле «Открытые позиции» можно наблюдать все параметры и управлять контрактом. Как только цена достигнет уровня заданного барьера, опцион закроется и вы получите прибыль. Но в любой момент до окончания экспирации вы можете досрочно закрыть опцион по цене, указанной в окне «Текущая выплата». Это очень удобная функция позволяющая вам заранее получить прибыль или мини минимизировать убыток. Удачная торговля и инвестиции.